В английском языке есть два с половиной звука, похожих на русский звук А. Это неогубленный гласный звук заднего ряда нижнего подъема, также известный как долгий А, неогубленный гласный звук заднего ряда среднего нижнего подъема, также известный как краткий А и, естественно, всеми любимый, и ненапряженный, неогубленный гласный звук переднего ряда нижнего подъема. Также известный как Ash в английском языке. Спасибо Юну Маску за популяризацию этого прекрасного знака. Я его обозначаю словом лигатура. Мы начнем с краткого А, потому что этот звук максимально похож на русское А. В отличие от русского А, мы не загоняем язык назад, мы его вставляем посредине рта, но чуть-чуть преподнимаем. Соответственно, горло тоже особо сильно не напрягается, как в русском языке. Да? Можно сравнить Русское бак. У нас прям вот напрягается все здесь бак. Да? А в английском языке похожее слово «бак», бак, бак, бак. То есть то же самое, только все легче. Идет бак, бак. Ни, ни никакого напряга, просто бак. И все. Самое главное, что нужно запомнить про краткий звук А, это то, что у нас... Буква A его не отображает. Нету ни одного слова, которое бы передавало звук А с помощью буквы A. Какие же буквы его передают? В первую очередь самый распространенный вариант это закрытый слог с буквой U. То есть, например, такие слова, как FAND, «лак», ANDA и так далее. Обратите внимание, что тот же самый слог с той же самой буквой стоит в безударном положении в конце слова, то у нас наш волшебный звук «а» пропадает, и на место него становится звук «шва». То есть «а», «а», «а». Например, в таких словах как «museum», «difficult» и «minus». Несмотря на то, что у нас стоит звук ю, это закрытый слог, у нас звук шва, а не звук A. Minus. Не minus. Не minus. а минус не минус не а минус минус вторая буква, которую у нас передает звук а, это буква о. Самый распространенный вариант это комбинация буквы о с буквой н или с буквой м или и то и другое. Например, такие слова как come, done и очень важное слово wanda. Не путайте его, пожалуйста, со словом wonder. Это другое слово, с другим значением. Ну и, соответственно, слово money. У нас включает и-м, e и-м. -M -E -M, money. Еще одна комбинация, более редкая, но не менее важная, потому что это сочетание o-vi-i, -E, и оно образует слово love. И также cover и shovel. Все тот же самый звук «а». Love, cover, shovel и так далее. Еще более редкая комбинация – go плюс you. Но она все равно важная, потому что она образует такие слова, как young, touch, country и так далее. Забыл уточнить, что здесь хоть и есть две гласные буквы, но мы все равно произносим один звук. Да? То есть не «тауч», а «тач». Обратите внимание, что гораздо чаще это сочетание дает дифтонг «ау». Например, в словах «аут», «маус», south и так далее. И дальше у нас идут исключения. Двойное «оу» обычно дает долгий звук «у». Например, в слове cool или «стул». Но у нас есть два слова, которых он дает звук «а». Это «блад» и «хлад». Также наше любимое сочетание у замешано и в этом тоже. И оно дает такие важные слова, как tough, rough и, конечно же, enough. Долгий звук «а». Для того, чтобы его образовать, нужно представить, что вы пришли к стоматологу и стоматолог просит вас открыть рот и сказать «ааа». -а". Ключевое слово здесь «открыть рот». Звук «ааа» -а -а", очень широкий. У вас растянуты губы и широко открыта челюсть. Язык при этом расслаблен, поэтому для практики можно откинуть голову назад. Чаще всего он встречается в третьем типе слоги с буквой «эй». То есть сочетание a плюс r. И, соответственно, образуют такие замечательные слова, как art, star, bar и так далее. Обратите внимание, что если вы хотите образовать американское произношение, то обязательно добавляйте звук r в эти слова. В британском произношении не добавляется. То есть американское art, британское art американская far, британская far, американская star, британская star. Точно так же, как из буквы u, если слог у нас безударный и это последний слог слова, то вместо звука а мы образуем шва. То есть, например, такие слова как sugar, dollar, calendar не имеет звук «а», они имеют звук «а». Не «сюга», а не сюга а sugar. Второй вариант, где вы можете встретить этот звук, это комбинация букв «а», «л», «м». Обратите внимание, что буковка «л» в этом случае не читается, она просто исчезает, остается только звук «а». Естественно, у нас будут такие слова, как «пам», «кам», «Амонд» и так далее. Но, если этот же самый слог, повторяйте за мной, безударный и стоит в конце слова, то вместо звука «а» у нас какой звук? «Шва». Поэтому такие замечательные слова, которые известны из английского языка в русском языке, «финал», «идеал» и металл в английском языке превращаются, соответственно, в Ideal, metal, final. Окончание AL очень важное, потому что оно полностью соответствует русскому окончанию И, e, то есть имеющие отношения Е, поэтому слово metal не переводится как металл, оно переводится как металлический. Соответственно, слово ideal переводится не как идеал, а как идеальный. Соответственно, слово final как переводится не как финал, а как финальный. Ну и, наконец, наша половинка. Самый сложный гласный звук английского языка. А. У нас... Почему он половинка? Потому что если мы берем американский вариант, то он скорее ближе к звуку русскому E, э, чем к звуку а. Но если мы берем британский вариант, то он ближе к звуку а, чем к. Но, неважно, какой именно вариант произношения вы выбираете, самое главное нужно сделать, это прилепить кончик вашего языка к вашим нижним зубам. Если ваш язык не касается нижних зубов, то что бы вы не делали, звук «а» у вас не получится. Что делать с языком? Тут уже зависит от того, какой вариант произношения вы будете делать. Я имею в виду не кончик языка, а остальной язык. Если вы хотите сделать американский вариант выталкиваем язык вперед и делаем звук а. Обратите внимание, что это широкий звук поэтому челюсть откидывается вниз и губы растягиваются а. А. Bad. Man. и так далее Если вы хотите сделать британский вариант язык наоборот откидывается назад и мы произносим все тот же самый звук. Самое главное, что в британском варианте, если вы делаете британский вариант, горло, голосовые связки должны очень сильно напрягаться. В отличие от звука А, который полностью расслаблен у нас, здесь Здесь у нас связки напрягаются, и только после этого выдаем звук. То есть мы вначале широко открываем рот, напрягаем связки, и потом мы выдаем звук а а а а бат бат бат и так далее сегодня все если остались какие-то вопросы, пишите в комментарии А! забыл добавить! забыл добавить встречается этот прекрасный звук w в закрытом слоге w с буквой эй Практически все слова в закрытом слоге с буквой A будут давать звук A. Кроме тех случаев, когда этот же самый слог у нас безударный и стоит в конце слова. Поэтому окончание, в частности, AN будет давать звук шва. То есть не human, а human. Не слоган. Слоган, не ветеран, а ветеран, ветеран. Теперь точно все.